Всем привет! Это мои приколы. С вами 1500. Сори за звуки, у меня просто друг в гостях сейчас. Ну ладно, продолжаем. Запанился, смотрите. Купился. Ничего смешного Это ржачно. Со мной сейчас друг. Он стесняется на меня поздравить, поэтому... Можете услышать, его слышать его ну да ладно. Так, это одно и то же, поэтому это мы пропустим. <смех> <смех> ну вот, <смех> мама, ух, погодились, сделали из конты. Ну, тут такого вылоченного нет и ничего. Не сходить, кстати, на паузу. Видите, как контр бьет током. Выкинь, горчица, что такое? Ты что такое такое? уже обожаю конкурент эм, сайт я кинул в описании если что это яндекс так что следующий прикол как я понял это было в контре да я тоже так понял в соусе кстати Ой, точно в соусе не ну это гаррис наверное, наверно кончик Сейчас, так, есть Я продолжаю.